Я искал тебя, Бог, же в сиянии звезд, в палихане, ранней зари, в всебетании птиц, в белизне облако, в виноградной лазе. Как найти Тебя, как испыть мне всю благоствою? Дай мне крылья любви, чтоб пронзать облака И с Тобою бить вечно в раю. крылья любви, что пронзать облака и с Тобою быть вечно в раю. А когда я устал и возлег у ручья, тихое имя Твое я призвал и ветер коснулся лица моего. О Господе, это Ты я узнал. О мой Бог, Ты нашел меня среди тысячи тысяч людей. Under the Для любви что пронзать облака и я вечно владу